Итак, друзья, мы снова в Тивати, а, Идем с аэропорта, километр, нам надо дойти до автостанции, чтобы с нее уже отправиться на автобусе до Котера. Вот такой вот у нас... Как он этот... Когда надо что-то делать, там... Такое интересное. Как? Ну, я не понимаю. Ну, когда что-то делают. Работать? Нет. Ну, а что? что делать? Ну, играют так. Квест. Квест, вот. В прошлый раз, как вы помните, мы добирались до Хорватии на арендованной в Черногории машине. Минус в том, что эту машину нужно было вернуть обратно. В этот раз у нас план был добраться до Италии, а затем посетить Мальту. Решили добраться на общественном транспорте. Поэтому, выйдя из аэропорта, мы направились на вокзал пешком, потому что расстояние было около километра и мы хотели прогуляться после перелета. С автовокзала Тивата ходят автобусы до Коттера как мы думали. Выписанная дорога чем-то очень напоминает якорную щель. Тогда это как ну, Да якорную щель. Ну, минут 20, несколько минут, и мы уже у автовокзала. Лишь бы он, ребятки, работал. Да, буд station бас station Ну вот как-то печально, да. И автобусов-то нет. Ну да. Открыто. Итак, едем. Вот. Билетов нет. Сели на такси. Такси стоит вот эту бумажку. Едем. Сегодня праздник видим. Рождество, Рождество. с Рождеством. Я выдобрался благополучно до Котора. Вот это Которская бухта, офигенская. Здесь у нас вот такая крепость Черногорская киса. Да я не о тебе. Киса, Киса Черногорская. Черногорская киса. Да, вот такая Черногорская киси. Оп, ебалки прыгнишь. Это старый город такой стрельный, да? Это черно... Вот это настоящий черногорская киса, Живой. Киса. Это черногорская. Ой, так тут человек. Человек 4 еще сидит. Мучи меня лесной лень, Свою страну хотению. Или линию. Мы проезжали, где был вход со стороны Марины. И мы сейчас выйдем. Да выйдем. выйдем. Вроде тут запрежу свет. Какие-то такие фото. Запрежил свет. И вот, по-моему, вот эта площадь. Центральная. У них точно. Вон здесь елка стояла, и проезжал. Видим. Здесь много народу было. Часы. Опять тут. Вот вам выход. Пушку, можно побабахать. Ну все, мы в центре. В так, очень хочется кушать. Надо найти какой-нибудь супермеркато. Ой, как там... полтора евро да. за булочку или за воду. Да, да. У людей, у которых вода вот такая чистая, прозрачная, они еще и продают, продавать умудряются за полтора евро в бутылочку. Сейчас найдем что. В итоге купили какую-то... Как это называется штука? Бурек. А, бурек. Бурек, да, реально? А, да, точно. Бурек я еще ржал, что у нас че бурек. Они просто бурек и вот такой вот офигенский М -м -м. вкусно соленая правда да, стоит полтора евро Полтора евро и сколько в рублях 100 рублей ну 100 рублей как в принципе нас доводит он. Чебуреки всякие. Далее мы поехали автобусом до хорватского города Дубровник. Билеты брали еще дома на сайте getbybus.com. Стоимость проезда 135 хорватских кун на человека это около 1250 рублей плюс 2 евро с человека почему-то нас взяли в кассе при посадке в автобус. Расстояние от футера до Дубровника около 100 километров проехали за 2 часа 40 минут, включая прохождение границы. Наш следующий ролик будет, как вы поняли, о Дубровнике. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, постите наш ролик в соцсетях и путешествуйте с нами.